3 апреля я участвовала в одиночном пикете у здания Государственной Думы, держала в руках фигуру картонного депутата службы. Простояв не более 10 минут, я была задержана правоохранительными органами без объяснения причин и доставлена в ВВД где меня продержали более трех часов и вменили, как сказать, обвинения по статье 20.2, статья 5. Эм, как говорят, то, что я провод, ну, проводил, участвовала в массовом пикете. Я полностью отрицаю свою вину, считаю, что меня задержали абсолютно незаконно, Потому что пикет был одиночный. И, в общем, не вручили повестку в суд. 12 числа состоится суд. Вот такие дела. Так у нас работают правоохранительные органы. Задерживают людей абсолютно незаконно. Значит, нас задержали, незаконно задержала полиция возле Государственной Думы на охотном ряду Дома за несогласованный якобы митинг, но Алена с Слуцким стояла возле входа в Государственную Думу, а я стояла в недосягаемый поле зрения Алены, и поэтому нам засчитали несогласованный митинг. Хотя у меня был одиночный пикет, а у Алены был просто слуцкий. Нам ничего не объяснили, нам не предъявили никаких, вообще ничего абсолютно, не представились полицейские, просто взяли под и запихали в автозак. Здесь уже пояли нам пятую часть, то, что мы незаконно и не согласованно, организовали да, Алену как организаторку у меня, как соучастницу. Хотя, повторюсь, я была с одиночным пикетом. Это странный Да, ну что я могу сказать, в УВД нам сослались, что... Это была несогласованная акция, поскольку есть эти мероприятия, которые как раз мы согласуем. О чем, собственно, сказано в этом в тексте мероприятия? И там выложены все наши заявки, и сказано, что сегодня это одиночные пикеты, и что каждый может выходить, если хочет, никто никого никуда не призывает. Собственно говоря, все незаконно. В ВВД были более трех часов, ну и, собственно, вот у нас из двух слуцких остался один, а второй ездит в автозаке второго, я так понимаю, оперативного полка. Не знаю, что, что они там с ним сделают, мне, конечно, нравится слуцкий, в автозаке желаем ему там есть. Что они с ним сделают? Да. Угу.